Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лен Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре Telegram Bot. Где нам дают абсолютно без вложений. Зарабатывать криптомонету Матик. Я вот буду при вас заходить и все делать в режиме онлайн. Если мы перейдем на CoinMarketCap и... Посмотрим, сколько стоит эта монетка. Вот ее название. Вот такой вот матик. восемь центов. Цена этой монетки. Я считаю, это неплохо. Давайте. Матик Аэродроп. Открыть приложение. Вот под этого человека я зарегистрировалась. Он выложил вот он скринт. Скрин, то, что платит. Он получил только что выплату. Минимальный вывод. Отсюда 0.5 монет. Что может делать этот бод? Запустить. Выбираем язык. Русский. Подтвердите, что вы не робот, пройдите капчу. Так, это что надо? Капчу. На ссылочку кликнуть. И куда это меня? Ага. Надо рассказать капчу. Видите, да? Я делаю все в режиме онлайн. Конференция. Конференция. Так. Наверное. Готово. Все. Палочка стоит. Вернуться в бота. Господи на телеграм. Все, Здесь ничего не надо. Я разгадала капчу. Значит, чтобы получить 0.1 монету, подпишитесь на все телеграм каналы и нажать кнопку проверить. Вам зачисляется 0.1 матик за каждого друга, который ну, зарегистрируются по реферальной ссылочке. Так. И, естественно, если вы здесь будете накручивать, то это все как бы заблокирует. Ну, давайте будем подписываться. Первый. Подписаться. Отключаем уведомления. Возвращаемся. Второй. Подписаться. Уведомления я отключаю, чтобы они мне не мешали. Третий. Подписаться. И четвертый. Не знаю. Вот надо просто каждого было. Так, да, ну я... ладно, потом проверить. Ага, вот этот стоят три галочки. А вот этот нифига что-то. Подписаться. Включить уведомления. Проверить вы получили 0.1 матик. Ваш баланс 0.1 монета. Кликаю в меню. Значит, что у нас здесь? Так, мой старт. Это что у нас? Вы уже получили свое вознаграждение. Ага. Далее. Мой баланс у вас на счету 0.1 матик мои рефералы реферальная ссылочка друзья находится по вкладочки мои рефералы далее вывод у вас недостаточно баланс 0.5 монет далее что у нас идет так, вывод, ну и информация по вопросам приобретения спонсорства. Ну вот сюда. Ну это нам и не надо. но в принципе, и все. Кому интересно, заходим. Ну, мне интересно, проходим мимо. Вот такой вот бот. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Теперь что я хочу сказать по выводу, друзья? Ну, вот я да, показывала вам вначале, что я там зарегистрировалась под человека. Он не рекомендует выводить на биржу. Вот и я установила вот этот матик себе на MetaMask. Еще можно на Trust Валет. но у меня его нет этого кошелька. Чего ты не открываешься? Вот, вот. У меня ноль монет. Я только сегодня, вот перед началом видео, я его установила. Как я его установила? Значит, смотрите. Обратите внимание. Вот это полное название вот этого матика, да? У меня есть такая фигня. Называется чейн-лист. Я вот, этот, вот это вот название не «Матик», а вот это вот название прописала вот сюда. И вот она, моя монета. Я ее добавила в «Метамаск». Тут все просто. Я оставлю на эту фигню, на вот этот чейн-лист, также в закрепленном комментарии. Тут много монет. Может кому-то и пригодится, но прежде чем добавлять, когда вы откроете вот этот чейн-лист, также открывайте одновременно и MetaMask, чтобы он синхронизировался с кошельком. И все. Вводите вот такое вот название. И у вас появляется сюда. Кликаете просто добавить. Там соглашаетесь. И вот он у вас вот, вот он у вас будет как бы. Ни, ни за что платить не надо. Просто добавили все. Видим, да? И вот здесь вот сразу адрес копируете. И как бы адрес скопирован Возможно, вам пригодится. Здесь очень много монет. Сейчас я вот удалю. Здесь будет очень... Вот видите, сколько здесь монет. Если вам надо, это все вот эти криптомонеты, которые можно добавлять в MetaMask. И пожалуйста выбирайте, какая вам надо монетка. Любая. Вот, только нужно ввести. Ну, это, конечно, легче, а так можете искать по списку. Вот ищите. Я думаю, возможно, кому-то и пригодится. Также будет ссылочка в закрепленном комментарии. На этом все. Минималку наберу на вывод. Естественно, я собственноручно проверю на вывод. Всем удачи, всем пока.